Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале в соцсетях. Сегодня мы поговорим о, на такую тему, как отказы в сетевом маркетинге, как с ними справляться, для чего они нужны. Я в сетевом 10 лет и делюсь своими знаниями, практикой, то, что сам наработал, а вы берите себе на вооружение. Итак, э, отказы. Отказы, отказы, отказы людей в сетевом маркетинге – это постоянно, что происходит с нами. И простому человеку, новичку, которого только познакомился с этой прекрасной индустрией, очень тяжело справиться с отказами. Я вспоминаю себя, когда я пришел в сетевой маркетинг, я начал обращаться к людям. И, конечно же, я начал слушать отказы, слышать. Я стал в ступор, думая, что такое, слушай, ну вроде бы классная тема, можно зарабатывать деньги, хорошие продукты, работая из дома через интернет. Оказывается, не всем это подходит. Сетевой маркетинг, он прекрасен. Он не идеален, но это лучше на сегодня, что есть в мире. И я действительно, вот работаю уже 10 лет в этой индустрии, я очень доволен, я свободный человек, я путешествую по миру, зарабатываю деньги, помогаю другим людям. И это классно, это действительно супер. У меня свой рабочий час, когда я хочу, тогда я работаю. И я был в ступоре, когда я слышал отказы людей: говорят, это не для меня. Я говорю, как это не для тебя? Я говорю, тут же свобода, финансы, здоровье. Что нужно человеку? Да? Вот что сейчас нужно человеку в наше время. Это первое: здоровье, мирное небо над головой, финансовая независимость. Ну, свобода, чтобы быть свободным человеком. Захотел и путешествовать по миру в любую точку мира, куда захотел, туда и поехал. Вот это нужно. И это есть все в сетевом маркетинге. Есть инструменты для работы. Но люди отказывают. И это меня ставило очень сильно в ступор. Я просто, я недоумевал, думаю, что же происходит такое. Оказывается, так. И вот вы, если новичок в бизнесе и пришли в сетевой маркетинг, чтобы здесь состояться... Нужно привыкнуть к этому состоянию отказов. Сетевой маркетинг – это бизнес больших чисел. То есть, ну, условно я вам говорю, 10 человек вы дали информацию, 9 отказали, а 10 говорят: да, мне это интересно. Меня интересует продукт для здоровья. Еще 10 человек поговорили. Из них 9 посмотрели, говорят, не, слушай, Алексей, это не для меня, это мне не подходит, у меня нет времени заниматься, ну и так далее, и так далее. Из 10, 9 говорят нет, 10 говорят да. Кому-то продукт, кто-то придет в компанию, зарабатывать деньги. И отказы это наша работа. Нет, нет, нет, вот я работаю, я себя настраиваю, сегодня новый день. Я обязательно Встречусь с отказами. Вот обязательно. Сегодня у меня будет масса отказов. И чем больше у меня отказов будет, тем быстрее у меня будет положительный результат. Мне человек скажет «да». То есть я перебираю людей. Отказы принимаю как должное. То есть я для себя записал. Каждый десятый человек у меня положительный результат. И первый человек отказ. Я говорю «ес». Второй человек отказ. Я говорю «ес». Третий. Здорово. Тебе не нужен бизнес, зарабатывать не хочешь. Все, до свидания. Следующий тебе не нужен продукт для здоровья. Деньги не нужны. До свидания. Следующий человек подходит седьмой, восьмой. По-разному бывает, да. Ну, в среднем говорят один из десяти. И я у человека спрашиваю: говорю: ты считаешь себя свободным человеком? Ты хозяин своей жизни? Ну, все говорят, ну да, конечно, я хозяин, а кто же? Я же в этом теле нахожусь. Я, А на самом деле хозяин своей жизни это тот человек, когда первое, у него отличное здоровье, у него финансовая подушка безопасности, есть постоянно растущий доход, который приходит на банковский счет или на банковскую карту. И человек свободный. Он пишет график на завтра, на сегодня он. Не начальник его, не работа по найму, а он пишет. Он может поехать сейчас оставить свое... Место и поехать, например, в Перу на 3 месяца, затем поехать в Мексику, еще на 6 месяцев, затем в Таиланд, на полгода, затем в Европу, потом в Африку. Вот это свободный человек, это хозяин своей жизни. И при этом у него есть очень много финансов. И вот сетевой маркетинг это все дает. И отказы это наша часть работы. И с ними нужно правильно с отказами работать. Вы знаете, что я всегда говорю. Человек, если не хочет заниматься сетевым маркетингом сейчас, может, он захочется, захочет позже прийти да, в вашу команду. И как я работаю с отказами? Это целый тренинг, да, чтобы рассказать, как работать с отказами. Но я вот, когда людей перебираю да, и слушаю отказы, я спрашиваю людей. Первое, ты хотел бы быть свободным человеком? Ну, я подразумеваю, это бизнес, заработок, то есть свобода. Ты хотел бы зарабатывать больше, это дополнительный, может, заработок. Нет, деньги не нужны. А продукт для здоровья интересен тебе? Ты за здоровый образ жизни? Нет. Слушай, а может, третье, это я прошу рекомендации. Может, в твоем окружении есть люди, которые хотели бы зарабатывать больше. Кто-то за здоровый образ жизни, либо дай рекомендацию. И перебираю вот таких людей. Отказы это наша работа Если вы пришли в сетевой маркетинг Я вас поздравляю Отказы, нужно с ними просто справляться И вот в начале эти отказы для меня были как ну, страх Я боялся позвонить человеку Либо написать у меня ладошки потели Я думаю, слушай, опять эти отказы А сейчас я встречаюсь с человеком Если он мне отказывает, я говорю Окей, я тебя люблю, поздравляю Желаю тебе удачи может, в твоем окружении есть люди, которые хотели бы больше зарабатывать, направляй ко мне, буду благодарен, мы вместе с тобой можем помочь, помочь, этому человеку. И с радостью, с улыбкой расстаюсь для того, чтобы можно было встретиться с этим человеком в следующий раз. То есть, я оставляю себе шанс выстроить с человеком отношения, чтобы потом можно было в любой момент к нему обратиться. Так что, дорогие друзья... Вот что такое отказы? Отказы, оно должно быть с радостью, оно должно быть с пониманием, восприниматься. Тогда бизнес будет в кайф. А если вам, вы пришли в бизнес, и вам 2-3 человека отказали, и вы расстроились, и говорите, сеть не для меня, то вы ошибаетесь, вы просто не настроились на правильную работу, вас не настроил наставник, как правильно справляться с этим. И я бы даже, вот я новичка настраиваю, говорю, смотри, вот отказы у тебя будут отказы, обязательно, даже если у тебя 100 человек вот тебе откажут, хотя это нереально, вот если 100 человекам дать информацию правильно, э, вывести на своего наставника, чтобы поговорили с человеком, с кандидатом, обязательно получите положительный результат, придет к вам человек команду, либо купит продукт. Поэтому вот даже если 100 человек вам скажут нет, вы за это время, когда 100 человек обработаете, людей переговорите, вы наберетесь опыта, получите навык, как правильно это делать. И может быть 101 человек подпишется, 102, 103, 110, 121. И вы будете получать кайф, вы станете свободным человеком, вы реализуете свою цель и мечту, и вы скажете, вначале мне было тяжело, но я поставил цель, я прорвался, и теперь вот я сейчас стою на сцене рассказываю свою историю, как у меня это не получалось. Вот только так. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, чтобы большое количество людей узнали об этом видео и научились правильно справляться с отказами, правильно брали настрой и с этими отказами работали и преуспевали в нашем классном бизнесе под названием MLM, сетевой маркетинг. Все, пока-пока, друзья.